Это Солнце Испании. С вами я, Дмитрий. Это видео я хочу посвятить сетевому супермаркету Меркадона. Дона. Дона – это сокращение от Валенсиана. И переводится как женский базар. Создан этот э, сетевой магазин в 1977 году под Валенсией. И хочу также показать вам продукты, привычные нам, о которых часто спрашивают. Например, о сметане. Где можно ее купить? Давайте пройдем и посмотрим. Со сметаной и начнем. Сметана называется здесь Nato Fresco свежие сливки здесь же так находится дрожжи левадура пресска это дрожжи кому-то нужно и смета... э... извините масло есть масло без добавления соли сен аниадида это без соли и здесь же кон саль солью рекомендуем также обратить внимание на вот эту собственную марку Меркадоны сандаду называется очень хорошего качества. С недавнего времени во всех меркадонах появилась машина для свежевыжатого сока, где можно приготовить сок. Пол-литра евро 80, 2,90, 1 литр. Также новый товар, смузи, который хорошо знаком в России. Кто заботится о своем здоровье, может приобрести здесь вот этот продукт. Также здесь можно нарезать всякие сыры, Ну это, это понятно. Для любителей охотничьих колбасок. Есть такая вот колбаса. Называется она «Лонганиха де Это пасхальная колбаска из свинины Находимся в отделе сыров Здесь мы видим надпись Овеха Гурадо» Это овечий сыр, зрелый Это тоже овечий сыр, но старый «Вехо» «Тьерно» мы видим надпись «Это мягкий сыр» Ну, лайк, я думаю, перевода не требует бахо это с, низкой, с низким содержанием соли. Рекомендуем вот этот мягкий сыр, называется тиска. Он внутри мягкий, его даже можно мазать. Рекомендуем обратить внимание на гаспачо. Здесь он очень хорошего качества и стоит весьма недорого пакетик из трех упаковка из трех пакетиков евро 80 и 290 стоит 2 литровых емкости разные виды это традиционный это андалузский и есть также еще вариант мягкий вот здесь написано суалы также можете здесь попробовать и токтилью токтилья это с колбасой это с луком, консобоя написано Это лук и просто без всяких добавок с картофель То есть она вся с картофель вместе с Вот этот продукт айоли, Как бы с Волитяна Чеснок и масло Это с оливковым маслом Майонез, скажем так, и с чесноком Довольно-таки вкусный Можете попробовать, рекомендуем Для тех, кто ищет творог В нашем понимании творога здесь нет Но есть очень похожий продукт, который называется ракессон Также можете попробовать мягкие творожные сыры Они называются вот так, кесофреско Это коровий, это козий Разные разновидности кози и коровий вместе И вот этот очень неплохой бургус. Про мясные продукты не думаю, что имеет смысл рассказывать. Вы сами из, этого, из этой большой массы найдете нужные для себя. Вот Из специй, естественно, вы каждый можете выбрать по своему вкусу. Вот рекомендуем соль морская с травами. В Меркадоне не очень большой выбор вин, но очень неплохие. Можем порекомендовать. Это Патанегра. Гран-Ресерва 2007 года, 2,99 евро, они здесь очень недорогие. Барон де лас вот это из Лариохи. Весьма неплохой, неплохое вино. А вот это я считаю просто хит сезона. Армонико стоит всего ,99 евро 99. Резерва. Вино просто прекраснейшее. С 2012 года. Я считаю, что из Меркадоновских это самое лучшее. Немножко терпкое и очень на вкус приятное. Рекомендуем попробовать. Из напитков новинка сок алоэ, который сразу стал пользоваться большим спросом. Есть несколько разновидностей. Просто оригинальный и с гранатовой, гранатовой добавкой. И из таких лучше остановиться, конечно, не на фанте химической, а на вот такой газированной воде, где написано, у нас на ранке апельсиновые. Та же самая фанта, только с большим процентным содержанием соков, 8%, и гораздо вкуснее однозначно. И стоит всего 25 сантиметров. Кстати, по анализам общества потребителей, меркодоновское масло оливковое признано самым лучшим. Здесь их несколько разновидно, причем вот в этих, в пластиковых, как ни странно, в пластиковых, не в стеклянных бутылках. Это простое оливковое масло для готовки. Это верхен экстра. И просто верхен. Из чего сделана колбаса, можно легко отличить по упаковке. Это земляка. все видно а это так горячо любимый испанцами тунец, который они добавляют во множество блюд называется он Атун 6 баночек стоит 4 евро это в оливковом масле в масле подсолнечном Он чуть подешевле, 3,35 Также очень популярный продукт В Испании это собрасада Это свиной жир Со свиным мясом и сладким перцем Все это перемешано и мажут они его на хлеб Но это на любителя ну, Здесь же можно также купить фуагра За небольшую цену 200 грамм 10,50 Это также фуагра Хамон в Меркадоне хороший, практический весь. Хороший производитель, хамон Саррана. Хамон Детеруэль знаменитый. Можете пробовать все, отравиться невозможно. Выбор бутылочного пива в Меркадоне небольшой. Упаковок много, но сортов в принципе не так уж и... Много. Самый лучший, на мой взгляд, это Амбар Экспорт. Просто шикарное пиво. Также неплохой Трускампо Гран Ресерва. Остальное уже все по на вкус. Из баночного пива. Можно остановиться даже вот на этом самом дешевом, который всего стоит 25 сантиметров за баночку 0,33 миллилитра. Это пиво получило премию. И действительно является неплохим. Это вот хуже. Из газированной воды однозначно наш выбор падает на Вичи Каталан. хочет попробовать заводскую арчату, то в Меркадоне также она дешево очень стоит. Молока выбор большой. И те, кто не переносит лактозу, может остановиться вот на этом молоке, написано син, лактоза, без лактозы. Вот здесь мы видим три вида молока. Это цельное молоко, энтера, полубезжиренное, семидеснатада и деснатада это обезжиренные. То есть вот три основных. Йогуртов здесь великое множество, но в них легко разобраться. Так же, как и греческий йогурт, разные виды. И с клубникой, с лимоном, с женьшенем, с чем угодно. Есть Ну В этом проблем не составит. Я вывод свой сделать. Да, Добавляем вот бифидус с орехами, с киви, с чем угодно.